Что случилось муж меня вообще достал что такое да вот приходит вечером приносит бутылку вина и за ужином мы ее спокойно выпиваем угу. а он же у меня гиббддэшник угу. и после ужина он снимает штаны и говорит а теперь подышим в трубочку в трубочку в трубочку